Стипендия от бизнес онлайн. Кто сможет принять участие? Размер э, стипендии э, у нас 10 тысяч в месяц. Плюс две стипендии еще будет по 5 тысяч. Я думаю, что это вполне достойный уровень. Российские активы Рено переходят в государственную собственность. Растения из пробирки. Как казанские ученые клонировали наличник теневой. Всем привет! В эфире «Универньюз» в студии Екатерина Губенко. 17 мая в режиме видеоконференц-связи прошло очередное рабочее совещание под эгидой Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан с целью выстраивания взаимовыгодных кооперационных цепочек между предприятиями и научно-образовательными организациями Татарстана. О своем вкладе в подготовку стратегии научно-технологического развития региона рассказал исполняющий обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский. Электронная газета «Бизнес онлайн» объявила об учреждении ежегодной стипендиальной программы для студентов-журналистов Казанского федерального университета. Все подробности в сюжете Маргариты Михайловой. В новом учебном году студенты Казанского федерального университета смогут стать обладателями специальной стипендии от электронного издания «Бизнес онлайн».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 Группа Renault подписала соглашение о передаче акций Москве. Долю в «Автовазе» отдали подведомственному Минпромторгу института НАМИ, а завод «Рено-Россия» властям Москвы. Сервисное обслуживание автомобилей рено в России будет осуществлять «Автоваз». Мне кажется, это позитивная новость в том плане, что будут сохранены рабочие места. Я так понимаю, что завод будет продолжать функционировать, то есть модели будут собираться на «Автовазе». Теперь 100% акций закрытого акционерного общества Renault россия будут принадлежать правительству Москвы. Почти 68% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» переходят в собственность института НАМИ. Оставшиеся акции сохранит сохранят Но ну, Самое главное – будут сохранены рабочие места. Это очень важно для экономики в нынешних условиях. Также Сергей Собянин анонсировал возобновление производства легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич» на заводе «Рено» планах локализовать производство в России максимального количества автокомпонентов. Надежда Казаева, Универньюс. Этим летом пройдет второй этап всероссийского конкурса «Идея, преобразовывающие города». Как это мероприятие влияет на развитие городов России и как определяют победителей, узнаем в нашем сюжете.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 в нашей команде достался Комсомольский парк в городе Владикавказ. Мы осуществили зонирование парка, разработали сеть пешеходных прогулочных дорожек. Глеб Невмати, Маргарита Михайлова, Универ -ньюс. Ученые Казанского федерального университета смогли вырастить редкое растение. Почему эксперимент длился два года и с какими трудностями сталкивались специалисты, расскажет Амир Сабиров. Ученым Казанского федерального университета удалось вырастить редкое растение. Эксперимент с клонированием начался в 2020 году. Доцент КФУ Вадим Прохоров и его коллеги из Института фундаментальной медицины и биологии два года работали над сбором материала, подбирали питательные среды, создавали условия культивирования и выращивали семена. И вот только сейчас наречник теневой удалось клонировать. Проблема была в том, что для клонирования нужны живые части растений. Решили собрать материал в природе то уже была поздняя осень, и, видимо, те части, которые зеленые удалось собрать, они а, оказались непригодны. Были собраны семена, и схожесть очень плохая оказалась. То есть удалось несколько растений из этих семян всего вырастить. И уже потом из вот этих пророщенных семян, из этих растений, которые получились, был взят материал для клонирования. То есть вот такой, поэтому получился такой достаточно длинный период. Редчайший вид, наличник теневой, растет по берегам ручьев, выхода родников и грунтовых вод. Единственная известная популяция прорастает на территории русско-немецкой Швейцарии. Но ученые опасаются, что капризное растение пострадает от благоустройства заповедника. Ведь при строительстве может измениться гидрологический режим. Существует опасность того, что эта популяция как-то пострадает или даже исчезнет. При благоустройстве этой территории особое внимание уделяется тому, чтобы не навредить Есть целая группа активистов из местных жителей, которые тоже активно участвуют вот в сохранении этой популяции. Казанские активисты планируют высадить редкое растение в трех участках, чтобы посмотреть, приживется ли оно. На реке Казанке, в питомнике вдоль дренажного канала и также на территории русско-немецкой Швейцарии. Амир Сабиров, Маргарита Михайлова, Универньюз. На этом все. В студии была Екатерина Губенко. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!